Перезапускаемся, да, я надеюсь, что мы сейчас... Да, мы вышли снова в эфир. Если вы не слышали, что нам нужно подписываться, то давайте подписываться, и тогда, может быть, у нас технических проблем будет меньше. А мы с Ольгой начали обсуждать обыски и задержания у российских журналистов и политиков, связанные с уголовным делом Ильи Пономарева. В четверг, да, в семи регионах России прошли масштабные обыски, одного из обыскиваемых людей, это очень популярный в Москве человек, Михаил Лобанов, бывший, депутат, бывший кандидат депутата Госдумы, его избили, была кровь на полу, но при этом арестовали на 15 суток за якобы неповиновение полицейским во время обыска. Но надо сказать, что все эти масштабные обыски прошли по делу бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева, которого очень много лет, ну, наверное, уж, ну, 10, наверное, может быть, чуть меньше, нет в России. Он живет в Украине, и почему нужно проводить э, обыски масштабные по его высказываниям человека, который, который не живет здесь и никак не связан здесь ни с муниципальными депутатами, ни с выборами, ни с журналистами, э, совершенно непонятно. Э, обыскали, возбудили дело, задержали, приговорили. Так каждый день. Мы поддерживаем всех, кто так или иначе отстаивает свою позицию, кто не боится, кто все-таки остается в России, несмотря на вот эти вот, ну на самом деле очень тяжелые, очень тяжелые события для самих себя, да? это очень большой риск. Да, это большой риск, и на прошлом стриме мы говорили о том, что более почти 20 тысяч человек вот, по состоянию на середину декабря в России подвергли тем или иным наказаниям за участие в антивоенных акциях. А еще на прошлой неделе мы говорили о репрессиях в отношении Московской Кельсинской группы, которая решил э, закрыть Миньюз через суд. И, как мы и предполагали, Московская Кельсинская группа выпустила заявление о том, что они продолжат свою работу. Вот цитата. «Системообразующая правозащитная деятельность Московской Хельсонской группы в Новой России хорошо известна. Эта деятельность становится все более востребованной в условиях нарастающего преследования любого несогласия с властью. Мы заявляем, что Московская Хельсинская группа была, есть и будет, независимо от желания властей». Правозащитники напомнили, что со своего основания в 1976 году и до... По-моему, 1982 года Московская Кельсинская группа действовала без какой бы то ни было регистрации официального лица. И, в общем-то, это не проблема продолжать ее деятельность дальше без какой-то бумажки от Минюста. Точно так же, как это продолжает свою деятельность Мемориал, как продолжает свою деятельность Голос, как продолжает свою деятельность. Там, огромное количество правозащитных организаций, которые по закону же, как вроде как, такой как такой, уже так, не, не существуют. Mm. Да. Мы все полагаем, что после Нового года, ну, во всяком случае, в 23-м году придут в Сахаровский центр. Ну, со всей очевидностью. А после Сахаровского центра мы ждем закрытия Руси сидящей. тоже абсолютно к этому готовы. Вот еще Руси сидящей. Владимир... Прямо вот как не хочется на Новый год портить настроение. Владимир... Олег у нас точно не в России. Владимир, чтоб ты вздух. Путин увеличил численность в СИД на 10 тысяч человек. Тюремщиков набирают во всех аннексированных регионах, во всех, кроме Запорожской области. При этом для нас, для уехавших, для уехавших Госдума решила ввести повышенную ставку налогообложения. Господи, какие идиоты! Ребят, те кто, уехал, те, кто уехал и перестал быть резидентом, налогоплательщиком Российской Федерации, и без того платят 30% налогов, 30%. Поэтому мы стараемся не платить и ничего в России, зараб не зарабатывать. И так будут делать все понауехавшие. Они просто перестанут зарабатывать в России. Так вот, Володин заявил, что депутаты работают над соответствующими изменениями в законодательстве. По его словам, преференции для покинувших страну нужно отменить. Какие такие преференции? Совершенно понятно, почему они сбежали. Тот, кто осознал, что совершил ошибку, уже вернулся. Остальные должны понимать. Подавляющая часть общества не поддерживает их поступок, считая, что они предали свою страну, родных и близких, написал Володин. Господи ты, Боже мой! Как же это все знакомо? Как же это все знакомо? Как это мне напоминает мое детство Золотой гарнизон, дом культуры, где вот это вот все все стены были расписаны в Солженицынах, Буковских. И так собственно я узнавала, что существуют люди на земле, да, которые называются диссиденты и которые вот на самом деле борются с этим гарнизоном, в том числе дом культуры, который был весь исписан там шпионскими камнями и ужасными совершенно американцами, которые ужас возили во втором днище автомобиля Таран. А Тарант возили эти библии там и всякие разные другие подрывные, ужасные книги. Да, и вот еще Единая Россия готовит законопроект, по которому не нерезидентам запретят работать удаленно. И он будет касаться не всех специальных Список э, будет определять правительство. Э, дорогое наше родное российское правительство. Э, пять лет я работал удаленно и буду работать, чтобы вы там не придумали отменить интернет. Чау, какао, целую, крепко ваша воля. Мне кажется, что вот, этот, вот эти законы, они направлены даже не столько против журналистов и правозащитников, которые уехали из России, сколько про... Вот наши, они призваны как-то повлиять на специалистов в IT-отраслях, которые, в общем-то, продолжают, наверное, какие-то связи с российскими работодателями сохранять. Но, видимо, эти связи очень хочет российское правительство оборвать. Вот буквально, когда мы решали технические проблемы, из-за которых мы перенесли наш стрим, я увидел новости из своей родной Воронежской области. Из Черноземья вот, с начала войны уехало более тысяч семей, то есть э, семей с детьми. Это определили по счетам и по и это в пять раз больше, чем э, год назад. И э, мне кажется, что именно к этому приводит принятие вот таких вот законов и еще, еще вот эти вот слова про то, что уехавшие предали свою страну родных и близких. Но есть и более радикальные предложения вот у наших депутатов. Депутат Госдумы Единорос Николай Брыкин считает, что россияне, уехавшие за границу после начала СВО, после начала войны, должны попадать... А вроде Путин разрешил говорить слово «война». Ну, вот мы, мы его говорили и без его разрешения. А, Но, ну, видимо, до Николая Брыкина это еще не дошло. Он предложил всех уехавших из России людей подвергать действию закона об иностранных агентах. Вот тоже его цитата, у нас какое-то начало нашего стрима из скринжовых цитат. «Появились трусы-перебежчики, они же предатели Родины». Буквально каждый житель России задается вопросом, что же будет с этими позорниками дальше. Они изобретают, наверное, на ходу эти слова, вспоминают из детства. Как им совесть позволит жить спокойно в таких странах, если вообще у них совесть для себя принял четкое решение, будут инициировать законы признания этих паразитов, ну еще паразиты, иноагентами. Хватит терпеть таких подонков на шее. Ну, в общем, люди, которые уехали из России, вряд ли могут паразитировать на России, извините. Но дальше еще идет, наверное, главный оратор 2022 года, человек, который изобретает слова типа «подхрюкивающие по цвинке», это зампред безопасности Дмитрий Медведев. Он призвал не пускать уехавших россиян обратно до конца их дней и не давать возможности зарабатывать, вернуться, по его мнению. А уехавшие могут только после публичного раскаяния, а в подобающих случаях только через амнистию или помилование. Ну и дальше вот идет цитата, она, конечно, с его постом вот про жрецов, я уже не помню, каких-то ужасных жрецов, не дотягивают, но тем не менее предатели, которые так ненавидят свою страну, что призывают ее к ее поражению и гибели, должны рассматриваться как хостис публику, с враги общества вне зависимости от юридической квалификации их деяний. Таких лиц не следует пускать обратную Россию до конца дней. Их нужно полностью отрезать от источников дохода в нашей стране, в чем бы они ни состояли. А моральную ситуацию, когда предатели, которые желают своей стране поражения, параллельно зарабатывают на России, нужно прекратить Раз и навсегда. Возвращение таких лиц домой может состояться только в случае предварительно сделанного, недвусмысленного публичного раскаяния, в подобающих случаях только через обнистию или помилование. Лучше бы им не возвращаться. Мне тут Дмитрию Анатольевичу, который, в общем-то, в свое время клялся на Российскую конституцию, хочется напомнить одну вот статью из. Российской Конституции статья 27 пункт 2, каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации, гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться назад в свою страну. Но и дальше всех пошел сенатор член Совета Федерации Сергей Цеков. А, ну вот он решил как-то э, не изобретать слова, он э, сказал, что всем этим органам и Маркенштерном, хотя я и не хотел называть имен, всем тем, кто критикует Россию из других стран, нужно конфисковать их имущество и отправить на нужды участников СВО, независимо от того, звезды это или айтишники. Мне кажется, что Конституцию мы не, не читал, да, но, но скажу. Да, но мне кажется, что в последнее время звучит, звучит очень много предложений поменять Конституцию, и видимо нас ждет еще какие-то интересные выборы, референдумы и все остальные слова, которые в России можно брать в такие же кавычки, как и СВО. А тем временем почему-то внезапно в Минцифры вступили за уезжающих айтишников. Глава ведомства Максуд Щидаев сообщил, что министерство проработает вопрос о включении дополнительных IT-специальностей в список на отсрочку отнесения срочной службы в армии. А, кроме того, Минцифра выступила против ограничения на выезд IT-специалистов за границу. А, ну, я думаю, что, во-первых, поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Во-вторых, а, слушайте, ну вот мне очень нравится, что... Алексей Венедиктов практически каждый свой эфир на эхе в последнее время сообщает цифру, которая и меня поражает: что в Армению, в маленькую Армению сейчас резко выросла ВВП, уехало 50 тысяч российских айтишников. Не 5, 50 тысяч только в Армению. Ну, и я думаю, что эта цифра будет это число, это будет, будет увеличиваться, потому что, собственно, а почему нет? Если Родина начинает, ну не Родина, конечно, если вот эти вот все, все вот эти Медведева, которые сообщают нам о том, что там до конца нашей жизни они будут нас преследовать, слушайте, я вам очень рекомендую сейчас всем, кто меня слушает, тем, кто нас слушает, почитать, скачать, послушать, что есть аудиоверсия, новую, небольшую очень книжку из шести глав, Бориса Акунина, адвокат беса, там про то, как раз как ну, победили светлые силы и что случилось с каждым. Ну, Медведева-то просто заперли в сумасшедшем доме. Там было очень забавно, что случилось с Золотом, что случилось с Шойгу. Золотов сделал классическую операцию, поменял кожу и пол, например. А что случилось с Шойгу, я вам не скажу, просто послушайте, знаете, это очень забавно. Очень и очень забавно. Бастрыкин, Путин, что там, там с каждым? Ну, такая занимательная очень, занимательная очень штучка написал наш дорогой Борис Шалович. Да. Очень ироничная и, к сожалению, очень грустная. Очень грустная. Но о том, сколько куда уехало, скорее всего, уже в России будет очень трудно узнать, потому что российские власти, видимо, Продолжают заниматься своим любимым развлечением, дают указания СМИ из разряда слова «нет, а жопа есть». А Times издание «Москва Таймс» рассказало о том, что провластным СМИ запретили писать о мобилизации. Распоряжение якобы поступило из администрации президента накануне новогодних праздников. Uh, источник издания вот говорит, что uh, ранее вот, государственные СМИ могли писать и про текущую мобилизацию, и про возможные сценарии, и прогнозы. Теперь все прогнозы поставлены на стоп. И в требовании говорится, что нельзя цитировать, даже если заявление сделал депутат Госдумы или Сената. Uh, сами депутаты вот в этом материале говорят, ну, источники, что никаких запретов на обсуждение частичной или там, дальнейшей второй волны мобилизации у них нет. Но я бы хотел напомнить, что мобилизация-то у нас не закончилась. Это есть революция начало нет у революции, конца. И то же самое происходит с частичной мобилизацией. Никакого документа о том, что она закончилась, нет. 31 декабря заканчивается осенний призыв, и дальше военкоматы будут руки развязаны, что называется. Ну, мобилизация такая, такая штучка без конца. А все почему? А Потому что у нас есть а, замечательная замечательная политика а, под названием «Бабы еще нарожают». Новых нарожают, тех, кого, кого можно мобилизовать. И мобилизованным поэтому дадут квоту на лечение бесплодия и заморозку сперматозоидов. А, заморозил сперму, и дальше можешь идти на войну. Больше ты не нужен, больше никак. Вот там можешь помирать, у тебя все заморожено, бабы нарожают новых. ТАСС цитирует письмо Минздрава, полученное президентом Союза адвокатов России Игорем Труновым. Он сообщил, что обращался в ведомство по поводу создания бесплатного криобанка генетического материала участников, участников войны, тем, кто записался на войну. И в, этом, в этой письме говорится о бесплатной программе на 22-24 годы. Ну, 22 уже, наверное, никто не успеет, что нибудь заморозиться, хотя можно вот... Ну, а 24 все равно, видите... Планируется, что в 24 можно будут мобилизанты и им будут замораживать сперму. Последующее бесплатное использование законсервированного генетического материала для вспомогательных репродуктивных технологий регламентировано законом при наличии показаний в рамках обязательного медицинского страхования. То есть суррогатное материнство нельзя, ничего нельзя, а вот это да сперма мобилизованных особо-особо ценный материал, ну, поскольку, поскольку, видимо, предполагается, что вот из этой э, спермы, из этих сперматозоидов, родятся такие же безголовые мобилизанты. Возможно. Но, может быть, родятся мобилизанты, которые умудряются говорить «нет» и не участвовать в войне. Да а те, кто участвует в войне, секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак предложил увековечивать на фасадах российских школ, на которые предполагается наносить портреты героев специальной военной операции. У него тоже цитата. «Правильно, чтобы в городах и поселках, где наши герои родились и выросли, люди о них знали. Речь, конечно, идет и о школах, где они учились», — сказал Турчак. Он предложил в следующем году при реализации программы капремонта школы носить на стены фасады изображения героев Великой Отечественной войны, героев СВО, ну, тут в цитате ВОВ и СВО, видных исторических деятелей. Турчак высказал ну, идею... Давайте сво... в, серединке, в, серединке, в четвертинке в серединке эфира напомним, что хорошо бы подписаться на, на наш канал, Uh, ну и поставить лайк, поскольку, поскольку ну, нам кажется эти новости uh, очень важными. И нам кажется, что не только вы uh, должны их знать, но и ваши соседи, ваши друзья, ваши близкие. Uh, это, это действительно ну, важные, важные новости о стране, которая пошла в разнос. Это новости, о которых важно говорить и которые важно обсуждать, потому что если не обсуждать, если не вести дискуссию, то появляются вот такие инициативы, с которыми недавно выступил Патриарх Кирилл. Он попросил... Вот у нас только что Минцифра, значит, оно хочет как-то остановить отток айтишников, и им дают какие-то преференции, льготы, отсрочки, в том числе от мобилизации. А Патриарх Кирилл попросил делать то же самое для священников. Он заявил в докладе на епархиальном собрании в Москве. И у, у него цитата, ну, я не знаю, как ее характеризовать, я ее просто зачитаю, пользуясь случаем, отвечу на волнующий многих вопрос, подлежат ли священнослужители мобилизации в случае объявления таковой. Но она уже объявлена. К сожалению, в законодательстве отсрочка от мобилизации для представителей духовенства на сегодняшний день не предусмотрена. И вот дальше очень интересная фраза. При этом святые каноны церкви строго запрещают священнослужителям вступать на военную службу. Видимо, вот гнать других людей на убой, забывая там и о заповеди не убий, и о заповеди возлюби ближнего своего, это как самого себя, это нормально. А вот самим отправиться в армию, это по версии патриарха ненормально. Ну, чем больше людей не попадают под мобилизацию, тем меньше людей отправятся на войну с другой стороны. Да. Кстати, как тогда быть с армейскими капелланами, которые вернули в армию, что их теперь рисовать? Давайте, потому что не будет. В Нижнем патриоты провели очень странный обряд. Давайте посмотрим видео. Вдохновляющий музончик. Ну, вообще-то, конечно, уже кто-то не вспомнил картину Рериха, который один в один повторяет град обреченный или град осужденный. Но ну, это, в общем, град обреченный, да. Тем временем Путин себе подписал закон о статусе Георгиевской ленты, и она приравнивается теперь к символам воинской славы России. Из-за ее сквернения может грозить штраф до 5 миллионов рублей или лишение свободы на срок до 5 лет. и Я напомню, что Георгиевскую ленту несколько лет назад выдумала пиарщица э, как это? Где Реа новости. Реа новости Наталья Лосева. Просто придумала ее из головы, просто взяла из головы и придумала, за что она получила премию. А теперь, значит, за вот это вот творение а, пиарщиков на зарплате, за да, новости, нам грозит до 5 лет. А, хотя, чего ее оскорнять, мы это не оскорняем, а вот как раз больше патриота ее вяжут собачкам там и, и на машины и так далее. Но ну, ну, я думаю, что все равно им не грозит. Ну, у патриотов денег достаточно. Вот тоже издание Москву Таймс сообщает, что э, бюджет Вагнера составляет, э, ча э, частной военной компании э, наемнической, э, составляет около 100 миллионов долларов в месяц. Финансирование идет от небюджетных фондов ради «Газпромнефти» и затянутых бюджетных статей Минобороны. Ну, это очень интересное, вот такое использование государственных денег на частную компанию. Но 100 миллионов долларов это, в общем... Э, Бюджет такой, это ну это бюджет какого-то такого не очень большого, но все-таки целого региона. И вот за месяц Вагнеровцы расстреливают эти деньги там, запускают их в Украину. Я уже говорил, когда в Украину летит ракета, она уничтожает только садик, который существовал в Украине, но и садик, который мог бы быть построен на эти деньги, где-то в России. Но э, о деньгах э, эти люди не очень любят говорить. И вот тут появилась новость о том, что из Росреестра э, пропали данные <coughs> любой Пригожиной, э, жены э, Пригожина, э, которая вот, в компании, ее компания «Соинвест» через ферму «Тор Статус владеет 39 тысячами квадратных метров земли на побережье Черного моря, в 25 километрах от, от Дворца Путина, который, кино, про которое мы смотрели всего меньше там, двух лет назад. А, ну, да. Я не уверена, что жена Суровикина подпадает под какие-то ограничения в публикации, хотя черт его знает. Я напомню, что не Путин внезапно подписал закон, просто уже сегодня к вечеру, по которым... Вообще чиновники не должны, никакие чиновники декларировать свое имущество. Начиная с 24 февраля. Какое совпадение? Да, и при этом, кстати, еще можно не декларировать подарки, и в том числе могут не декларировать подарки люди, которые участвуют в войне. И будет ли считаться подарком там, там условная... Стиральная машина, которая отправляет из ДЭКа куда-нибудь в Сибирь? Это очень интересный вопрос. Да, думаю, что да. А тем временем сегодня Пригожин с почтями, ну, не сегодня, да, вот на, на, на днях хранил а, наемника-наркоторговца. А, спикерами, а, спикерами на похоронах выступали некие люди. Они называли погибшего супергероем лучшим воином мира. А, при этом выяснилось, что Спикеры, которые так, собственно, переживали судьбе супергероя, вообще не знали погибшего, и что он за деньги набрал массовку на эти похороны. Массовки платили по-разному, сообщает телеграм-канал МО, от полутора до 2,5 тысяч рублей. Около 50 человек вот таким образом было набрано. Организованно привезли э, эту массовку на автобусах. И среди, большинство, ну, то есть практически все, не имели никакого понятия о личности э, супергероя лучшего воина мира. Ну, интересно, что э, Пригожин вот во время э, этих похорон он дал интервью, в котором э, рассказал, что в Украине то, что было у нас в 90-е, общество потребления. Он сказал, что украинцы не хотят, хотят только, чтобы у них были красивые вещи и вкусная колбаса, а то, что не будет страны, которая существовала до них тысячу лет, для них это безразлично. И э, мне вот интересно, э, вагнеровцы, которые сражаются э, с, с украинцами, которые никак не могут там, никаких военных побед достичь, они вот, думают, что люди с которыми они сражаются, бьются за свою страну, за свою родину, за свои семьи или за колбасу и джинсы, что называется. Ну, Во-первых, колбаса и джинсы тоже вещь хорошая. А, Все-таки давайте да, будем называть вещи своими именами. А, Во-вторых, а, во то есть Пригожин фактически признал, что украинское государство существует тысячи лет. Получается а, так. Получается так. Получается так. Дорогой Владимир Владимирович Путин, обратите внимание, вы говорите, Ленин создал Украину, а Пригожин считает иначе. Ну, возможно, Ленин да, и создал Украину сами собой. Да, горить у В 1988 году. <с> <сор> <сор> <сор> <сор> <сор> да, крещение а, Руси в Киеве. А, ну, с Пригожиным есть кому подискутировать. И вообще Пригожин стал такой фигурой одной из самых публичных фигур в России к концу года. И вот член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что, по его мнению, у человека Вагнера играет в спецоперации не такую ключевую роль, чтобы диктовать свои условия. Он так отреагировал на критику со стороны наемников из Вагнера, которые записали видео, в котором они отругали начальника генштаба Герасимова. Отсутствие... Не хорошими словами, совсем да, не да, за, за отсутствие артиллерий, артиллерийских боеприпасов, вообще не умение, э, воевать. И э, здесь, конечно, интересно, что сам Виктор Соболев это бывший э, генерал, ну, он, действующий генерал-лейтенант, э, ранее он возглавлял 58 ю армию, и насколько я вот, успел прочитать. А, до эфира, это он ее возглавлял, когда 58 я армия участвовала в, в, в штурме Бесланской школы во время теракта в Беслане. А а, тем временем, все-таки, все да, генералы сейчас очень а, фракированы а, вагнеровцами. И, конечно, создается довольно мощная коалиция против а, Пригожина. А, хотя, конечно, не знаю, прилично ли было бы в по генштаба Герасимову сейчас предъявить за эти все выражения, потому что по враским законам, если он не предъявит, значит он оно и есть. А вот а, как предъявлять ему, но ну, он как начальник генштаба. В общем, пусть сами разбираются и все горят в аду. Но, тем не менее, депутат Госдума от Волгограда Алексей Гимбатов вот uh, как раз Вагнеровцев пока любит, ведь ему пока до него не дошло uh, сведения о противоречиях в верхах, поэтому он пока так uh, запригожен. Он продолжил называть школу в поселке Новый Рогатчик в честь погибшего бойца Вагнера Алексея Нагина. А кто такой Алексей у нас Нагин? В 2014 году uh, он грабителем, занимался грабежом, он отжал машину. И заставил владельца подписать договор купли-продажи. Но, видимо, с использованием паяльника, утюга и прочих вещей, которых он хорошо, видимо, умеет, умел пользоваться. И он был осужден районным судом. Тем не менее, это не помешало никак похоронить Нагина на Аллее Славы. И очень странно, что выбор депутата Гимбанова, вот э, пал на э, сельскую школу, такую районную школу, а вовсе не на ту школу, где учатся его собственные дети. А, о чем его спросили журналисты? А, опять же, журналисты все еще могут это спрашивать и публиковать. И это страшно интересные новости. Молодцы журналисты. Журналисты его спросили, ну, а почему он не хочет назвать именем э, Вагнеров-сограбителя э, школу, где учатся его собственные дети. А в ответ депутат не нашелся, что сказать, он написал очень длинный пост. И в нем депутат обвинил кого? Журналистов. Знаете, в чем? В плохом воспитании. И, конечно, он угрожает, собственно, авторам вопроса, уголовной ответственностью за оскорбление памяти защитников Отечества. Ну и заключенных, заключенных стали привлекать... Для помощи семьям мобилизованных. Это происходит в Марии Эл. Республиканская УФСИН управления Федеральной службы планеты Казани сообщила, что осужденные К 3 э -э, раскололи дрова жене мобилизованного. Женщина с двумя маленькими детьми проживает в деревне Нижняя Азяково. В УФСИН сообщили, что идея колоть дрова появилась у начальника исправительного э -э, центра. И судя, судя по всему, судя по тому, как выглядят эти самые заключенные, нифига, это не заключенные ИК-3, хочу вам сообщить. Потому что заключенные ИК-3 не могут выглядеть так, как нам показали на картинке. А можно еще раз картиночку показать заключенными? Так вот, это не заключенные ИК-3. Вот-вот-вот. Почему? Потому что они, посмотрите, вот они в нормальной гражданской одежде потому что заключенным запрещено уходить в нормальной гражданской одежде, у них есть только роба. Поэтому, скорее всего, это исправительный центр, то есть это люди, условно говоря, которые там не платят алименты или перешли дорогу в неположенном месте. То есть это довольно легкое наказание, и им нужно иметь гражданскую одежду. то есть, И судя по тому, что если это так, то им еще за эту работу заплатили. То есть это никакая не... Добровольная вещь, там, бу бу бу бу бу бу бу там, мы все, всей душой, всей пары, вот что потом. И самое главное, если бы не было войны и мобилизации, то Конечно. у этой семьи с двумя маленькими детьми был бы мужчина, который вполне мог бы сам поколоть эти дрова или нанять людей, которые это сделали бы. И точно, да, помогать своей жене заниматься воспитанием собственных детей, чего не могут сделать никакие заключенные. А тем временем Министерство юстиции совместно, как раз со всем, оно уже создало порядка 37 тысяч мест для отбытия наказания в виде принудительных работ с проживанием осужденных в исправительных центрах. Тут по всему, вот мы видели заключенных, и именно из исправительного центра. И об этом сообщает министр юстиции Константин Чуйченко. И таких мест будет к 2025 году создано порядка 80 тысяч. Вот ничего рассказывает. Достоинство этой меры состоит в том, что люди работают, получают деньги, они уже готовятся, как говорится, к выходу в свободную жизнь. И, ко всему прочему, они создают базис, потому что они получают не ущемляющих человеческое достоинство за работную плату и живут в нормальных условиях. А как это по-русски будет? Врет, врет, товарищ Чученко, врет. В каких на самом деле условиях живут заключенные в этих исправительных центрах? Посмотрите на канале Мир. Заключенные сами сняли видео и рассказали, что там и как. Видео называется Know How Seed. Посмотрите, не пожалеете. Под вот, э, э, э, э, э, э, э, э, нашим сегодняшним выпуском будет отдельно еще висеть ссылочка на это видео. Посмотрите, не пожалеете. Там, например, заключенные грузят Ой, мясо, и в общем-то мясо, например, вы рискуете купить своим детям, сделать из них котлетки, там, и супчик, в общем, все это довольно опасно. Ну, а мы давайте сейчас посмотрим видео, которое мы приготовили к этому стриму, это видео из Чувашии, где мобилизованные солдаты стоят на первом уровне вокзала вот перед тем, как отправиться на войну. Давайте его посмотрим, оно очень короткое, но впечатляющее. Меня поразило вот это сочетание двух флагов. Один из них это флаг Республики Чувашия, <coughs> оранжевый с национальным орнаментом, а второй это черно-желто-белый флаг с двуглавым орлом. В Краставище он именуется имперкой. А, и, то долгое время он был символом, ну, сейчас, наверное, является символом националистических организаций, тех, которые до революции называли чемносотенными, сейчас называют националистическими, и их сочетание, конечно, довольно парадоксальная вещь. И самое главное, ну, вот эти э, солдаты, мобилизованные, они так радуются, сейчас они их спасают в поезд, они пойдут в Украину, там будут убивать, будут, их будут убивать. И э, некоторые из мобилизованных все-таки оттуда возвращаются. И еще одна парадоксальная новость, она пришла на этой неделе из Москвы, где э, 8 мобилизованных, сбежавших из Луганской области, приехали э, в отдел полиции в Подольске, 8 мужчин с пулеметами, автоматами, и сказали, что они хотят сдать оружие. Это мужчины из Калининграда, они сбежали, они уехали из Луганска, этих мужчин у них забрали оружие, а самих отправили вот в одну из военных частей, с ними будут работать военные следователи. Я не знаю, видно ли, слышно ли меня, наверное. А, вот я надеюсь, восстанавливается. Ой, не очень у меня хороший интернет, наверное, извините меня, пожалуйста. А, но. Если меня не было слышно, я рассказывал про историю вот мобилизованных из Калининграда, которые уехали, сбежали из-под Луганска и пришли в отдел полиции в Подмосковье, сдали все оружие. Ну, и полицейские вызвали к ним военных следователей. Ну и я перейду к очень-очень нашумевшему э, изображению, которое появилось на улицах Ижевска, э, которые рекламирует услуги похоронных агентств. А как раз вот, собственно, и, и там явно имелось в виду э, услуги для мобилизованных их родственников. Вот на одной из улиц Ижевска появился билборд, рекламирующий доставку «Груза-200». Его разместило виртуальное э, агентство «Миссия-С», ну или «Миссия-С», если они считают, что это «С». На сайте которого говорится, что отправка груза-200 осуществляется из Ижевска в другие на России и даже в страны СНГ. Доставка предусмотрена самолетом, поездом или автотранспортом. А тем временем в агентстве, в этом агентстве «Миссия-С» Телеграм-канал «Подъем» заявили, что россияне умирают не только на СВУ. И речь идет в целом о репатриации, а не только о доставке тел солдат из Украины. Реклама вызвала реакцию, но больше со стороны конкурентов. НИФа туда ее в качели, Разве кисть дает? Слово «грузь-200» — это жаргон военный. Так называется транспортировка самолетом. Мы сейчас изменили формулировку на «репатриацию». Сказал грыбовых дел мастера Безенчук, и дело его бессмертно. А, насколько я помню, у «Грыбовых дел <кх> мастера Безенчука не было проблем с бизнесом. В любом случае, он всегда находил он себе клиентов. А, но а, вот в этой новости, вот в этих плакатах, вот в этих рекламах, которые появляются, есть еще один момент: вот есть такое понятие, «дегуманизация». Обычно оно применяется к своим противником, там, подхлюкивающим под свинком, там, или, там, предателем, паразитам, и так далее. Паразит, кстати, это слово, которое очень любили использовать на радио «Тысячи холмов» в Уганде, после чего началась резня э, народов Тутси и Хуту, конфликт между ними. А, но э, Груз-200 — это же не просто перевозка самолетов, это еще и э, это, это тела погибших, и они тоже. Превращаются просто в груз, уже даже в глазах тех, кто, вроде как, поддерживает войну. Они дегуманизируют не только врагов, они демонизируют дегуманизируют, демонизируют там, в том числе и себя. Но реклама, она бывает вообще, вот, видимо, это популярная услуга, потому что в Краснодаре давайте посмотрим фото, вот гроб в подарок похоронное агентство Пандора, <coughs> ящик, который, наверное, не стоило открывать вот такие флайеры появились. Ну, там, естественно, сказали, что это фейк, и какая-то крыса из агентства запустила, или не из агентства, запустила его в сеть. Но жители Коснодара рассказывали, что около торгового центра «Карнавал» вот акция 1 плюс 1 равно 3, третий гроб бесплатно. Это, это очень плохая математика. Да, но и, судя по всему, Люди, которые назвали похоронное агентство «Пандора», Очень способны, еще этом, способны еще не на этом. Еще о гробах. В Челябинске мусор выбросили в скрытый, скрытый, еще раз, в скрытый цинковый групп То есть там до этого лежало чье-то тело. Известно чье. Судя по надписи на табличке, в нем с Украины привезли военного Сергея Гладких. Это выяснило издание 74 74.ру. Похоронами занималась ритуальная служба ангел. Сотрудники, ангелы, судя по всему, похоронили, похоронили все-таки военного в обычном гробу. И зачем они его перекладывали туда-сюда, осталось неизвестно. А как цинковый гроб оказался на свалке, затруднить, ангелы затрудились объяснить. При этом мы знаем, что мы вот в октябре в Белгороде на свалку выбросили сразу несколько цинковых гробов. Вот мы можем показать фотографии. Полиция нашла 53-летнего мужчину, который выбросил эти гробы и еще пакеты для трупов. Полицейские составили у него протокол за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды. А так, норм. Протокол. Ну, какой-то повод нашли. Хотя лучше бы гробов вообще не приезжали ни в Белгород, ни в Челябинск, ни в Сыктывкар. А, житель Сыктывкара, 20-летний парень, он нашел способ не, не отправиться на, на войну. А он пришел в военкомат по повестке по осеннему призыву и на глазах у сотрудников военкомата поранил себе руки. Вот такая мягкая формулировка, хотя на самом деле речь идет о том, что он скрыл вену. В Министерстве Коми подтвердили, вот, вот мы к ним обращались, и очень интересная тоже формулировка в комментарии, нашему журналисту сказали, что парень пытался воскрать вены ради шантажа, сейчас он находится в психиатрической больнице, это, ну как это обычная процедура в таких случаях, в удовлетворительном состоянии. И, к сожалению, вот на такие вещи приходится идти людям для того, чтобы не идти на войну, для того, чтобы не возвращаться из-под Луганска в Подольск, не сдавать оружие или не приезжать в Челябинск в Цинковом гробу. И вот, например, месяц назад, если помните, мы, по-моему, обсуждали на одном из стримов, мобилизованным прострелил себе ногу в учебном центре Новосибирска, чтобы не участвовать в военных действиях. Не ходите на войну, ищите способы, говорите «нет». Это плохо. ходите на... на войну и подписывайтесь на канал, показывайте это видео всем, кто собрался, чьи близкие, чьи родственники собираются идти на войну. Не ходите на войну. Не ходите на войну. А что будет, если не ходить на войну, при этом если ты мобилизован? На Камчатке у нас первый приговор. На Камчатке суд приговорил мобилизованно к реальному сроку за отказ воевать в Украине. Но не пугайтесь, послушайте лучше. 35-й гарнизонный военный суд города петропавловска камчатского назначил Алексею Бреусову год и 8 месяцев колонии-поселения. Колония-поселения – это там, где можно иметь деньги, ходить в своей домашней одежде и выходить на улицу там, в магазин или в... Поликлинику год и 8 месяцев. Это лучше, чем приехать в цинковом гробу, который еще просто ко выбросит на помойку. Это лучше год и 8 месяцев. А, ну, и тем более, в общем, к тому же, я думаю, что можно и попасть в списке политзаключенных, если у вас это действительно сознательные вещи. А, так вот, на версии следствия: 6 октября мужчина в военном следственном отделе э, СК отказался воевать и поехать в зону спецоперации, осознавая объявленную мобилизацию. Ну, еще и Бреусов обжаловал приговор в Сехьянский флотский суд, и правильно сделал, и вообще, конечно, Бреусов стоит поддержать просто всеми силами. Молодец, Бреусов! А в конце ноября Псковский гарнизонный военный суд назначил контрактнику условный срок за отказ воевать. Военный, это из приговора, самовольно оставил место службы и пункт времени дислокации войсковой части. То есть лучше посидеть э, и получить за этот год с небольшим или э, условный срок, э, чем убивать мирных жителей Украины, э, чем идти с оружием в руках туда, куда вас не звали, ничего плохого не сделали, э, и чем самому приехать в Цинковом гробу. Не ходите на войну. А, и а, в декабре Через два месяца после того, как у нас вроде как закончилась мобилизация, хотя ни одного документа о том, что она закончилась, нету, прошла очередная волна поджогов военкоматов, видимо, от горячей любви uh, граждан к этим замечательным учреждениям. Давайте посмотрим фото. Это в Саратовской области. Uh, бутылка попала в кабинет, uh, бутылка с остатками бензина и масла попала в кабинет дежурного. Помещение сильно пострадало. Но интересно, в этой новости даже не то, что вот это снова начались, вот, просто усилилась вот эта волна поджога, сколько личность того, кого поймали местные полицейские на следующий день после вот этого инцидента, им оказался 41-летний Данил Акимов. И интересно, что больше десяти лет назад, в 2011 году, он был избран в Совет Знаменского муниципального образования от «Единой России». И, ну, не знаю, обычно в таких случаях говорят нам слова, типа, началось или не началось, но даже до депутатов от «Единой России» доходит, что то, что творят их коллеги в Государственной Думе, то, что объявляет их президент, это неправильно. И военкомат не то место, куда стоит приходить. Это создают не только депутаты Единой России, осознавшие что-то, видимо, такое. В Подольске, совсем рядом с Москвой, военкомат попытался поджечь 70-летний пенсионер. Давайте посмотрим видео. Судя по видео, он не остановился даже тогда, когда к нему подъехали полицейские. Полицейские подъехали очень быстро, но судя по всему, кто-то стуканул. А кто же это снимал? А снимала это его 76-летняя жена. Супруги оба задержанные, и они, конечно, молодцы и хочется очень их обнять, пожать руки и ну молодцы, молодцы. У меня, конечно, первая мысль была, когда я на неделю увидел это видео, что Ричи и Квентин Тарантино просто отдыхают. Но ну, это вот сценарий просто отчаянных пенсионеров. Угу. Это, это очень сильно. Но мы сегодня еще будем говорить о доносах и о, о том, как разъедает российское общество вот эту мысль о том, что стоит стукануть там, помочь государству. Вот, но здесь просто полицейские проявили бдительность. Они мимо проезжали, увидели какую-то движуху рядом с военкоматом. Возможно, все-таки я думаю, что речь идет о данной уж очень быстро они приехали. Мимо проходящий дворник. Так вот, московским дворникам предлагают ехать на фронт, рыть окопы. В южно-портовом районе Москвы дворникам предлагают поехать на Донбасс. В качестве добровольцев рыть окопы. Оплата 8 тысяч рублей в сутки, 50 тысяч рублей сразу переводят на карту в качестве одновременной выплаты. При этом работники метлы и лопаты, дворники массово отказываются от такого предложения. Двое дворников из соседнего района уже погибли на войне. Ну, собственно, видимо, все-таки эта инициатива, она довольно широкая. И много народу уже, уже подписали какой-то вот такой дурацкий контракт. Ну, для а, дворника 50 тысяч дворники... это фантастические деньги. Да. А, Какие-то дворники, наверное, участвовали в украшении Челябинска. Давайте посмотрим фотографии. Вот такой вот дивный, посмотрите, праздничный дизайн дизайн Челябинска. И... Ну вот, насмотревшись на такие красоты, люди ну, забывают, наверное, о том, там, чему их учили в детстве, там, уважению к старшему, например. Или, может быть, там, не ко всем старшим в России надо проявлять уважение. Давайте посмотрим видео про уважение к старшему. А я не, я два раза в жизни там была в молодости, я не имею отношения, там знакомых там нет. Там же все страшно, вы поедете, помогите. Вы поедете, вот куда вы суете, которые в Галошах пошли воевать. Резиновые сапога, танки, тупореты, все разворовано. Российские танки на тупоретах нет, что <terceros> нет, не, это тоже садов да, Я говорю, империя Это империя такая За меня не вот такое видео в России запрещают говорить слово «война», запрещают вот, в медиа писать о мобилизации. В России судят за слова, но даже в такой ситуации у людей прорывается. Люди хотят об этом говорить, люди хотят это обсуждать. И единственный способ, как выясняется, этот разговор прервать, это вот хамство и насилие, как вот этого мужчины. Страшно смотреть на это, страшно смотреть. Страшно смотреть, очень страшно. Это женщина. Там, чья-то мать, чья-то бабушка. И реакция, конечно, пассажиров. Ноль ну реакции. Но никто не сказал ничего. Первен по <клышко> <клышко> <клышко> И еще немножко вот о том, как меняются моральные нормы. Я только что говорил, что мы сейчас начали обсуждать доносы. И вот доносы стало известно про некоторые события, которые предшествовали задержанию студентки Олеси Кривцовой. В... Господи, я не вижу, в каком регионе... Прошу прощения, у меня слетел мой текст. Девушка выступала против войны, она выкладывала stories в своем инстаграме, и ее однокурсники начали это обсуждать вот в чате. Сейчас я посмотрю, какой регион. Да, Скажи, какая история, а я расскажу да, ее. И ее однокурсники они начали обсужда обсуждать в чате, что вот надо сделать для того, чтобы остановить ее вот эту антивоенную активность. И одна из цитат вот из этого обсуждения донос долг патриота, а еще лучше освещение в медиа. Травля все сделает лучше, чем Мвд. Они в Телеграме как бы обсуждали и писали о том, что надо сообщить ФС, ну, имеется в виду, наверное, сотрудники ФСБ, об мотивоенной позиции Олеси Кривцовой, а, непонятно, правда, написали они этот донос или нет. А, Олеся об этом узнала из сообщений, которые вот один из однокомников ей переслал. Но в итоге уголовное дело в отношении нее по статье о дискредитации армии и оправдании терроризма все-таки появилось. Сейчас она находится под стражей, ее допрашивают. И, и... случилось это в Северном Арктическом Федеральном Университете. Это да, высшее это учебное заведение в Архангельске. Совершенно верно. Да, прошу и прощения. Как а... это возможно? Это И вот то видео, которое мы только что увидели, и вот это обсуждение доноса, обсуждение травля, это, на мой взгляд, это ужасное, это, это разложение морали, просто это разложение каких-то, не знаю, обычных норм общежития. Вот насилие по отношению к пожилой женщине, с которой ты не согласен, травлю в отношении девушки, с которой не согласны ее однокурсники, это... это, это ну, это называется моральное разложение. Именно, точнее, именно это называется моральное разложение, а не радужные флаги. И рассказы о том, как люди хотят поменять пол. А при этом, собственно, военных продолжают обеспечивать кто? Среднобольные россияне. Вот, например, в Крыму делают печки-буржуйки для фронта. Из демонтированных ларьков и гаражей. Сносят для этого гаражи и ларьки, которые посчитали незаконными, как известно, посчитать незаконным, у нас можно все что угодно. И вот из этого смесенного делают печки буржуйки Но при этом по всей стране граждане придут маскировочные сети, шут балаклавы, изготавливают вот эти вот сальные свечи из консервных банок, собирают деньги на еду, дети рисуют открытки, пишут письма на фронт и. Некоторым солдатам удается записать благодарственное видео и, собственно, отправить э, благо благодетелям своих. Давайте посмотрим одно из таких видео. Труд. Огромное спасибо, то что прислали носки. Будем носить бережно и будем защищать всех. Вы слышите, да, он говорит, и гремят взрывы где-то рядом. Сколько лет этому мальчишке? Вот. Ему на, на вид лет 20 на нем каска не держится. Мне кажется, ему меньше. Даже меньше. А, да, это ребенок. Это ребенок, которому нужно учиться. Долго-долго учиться, работать. Не знаю, потом жениться на мальчике или на девочке. На ком захочет. На ком захочет, Конечно. Ну, Потом фу. уже подумать а, над тем, что вообще его понесло в Украину. Стоит с этими носочками. Спасибо за носочки. Сосочку! Сосочку! Жалко, парня. Ну, конечно, тут, вот как-то я понимаю, что он а, может взвести курок и убить, и он наверняка это делает. А, но в голове там нет ничего. И быть не может. Спасибо за носочки, буду бережно носить. Не в такой обстановке и не в военной форме нужно говорить бабушкам спасибо за носочки. И не для того должны бабушки вязать, по-моему. Но с детьми вообще в России странные вещи происходят. Вот. А еще один депутат от Единой России, замсекретаря, ну, политик да, от Единой России, замсекретаря Новосибирского регионального отделения этой партии Валерий Ильенко решил поздравить с наступающим Новым годом семьи, в, которых, в которые отдали вывезенных из Донбасса детей. Он подарил им мыло этим семьям. Давайте посмотрим фотографии. Мыло детям. Вот такой депутат, вот такие несчастные дети, такие хоромы где-то это видимы официальное здание. Депутат Ильенко рассказал, что идея была не его, это была его идея отвести мыло, вот передать мыло семьям, которые передали детей из Донбасса. Его поддержали производители моющих средств, ну вот как-то так говорит депутат Ильенко. Они предоставили моющие средства, мы их доставили, все. Новосибирск небольшой городок, мы все друг друга знаем. Производители вот этого мыла это его друзья. Казалось, что вот такая есть ситуация, 14 семей приняли для ребятишек из Донецка и Луганского. Вот разговорились, все говорит, мы можем это организовать и сделать. В каждую из этих 14 семей вот пакет с мылом привезли и подарили этим детям наборы конфет. Но откуда эти дети появились? Какие события привели их в Новосибирск, которые находятся в тысячах километрах от Украины, от Донецка, от Луганска? Об этом депутат как-то не говорит. Неизвестно точно, сколько детей всего было похищено в Украину и перевезены дети эти в Россию, отданы в приемные семьи, в патронатные семьи, в опекунские семьи, за что эти семьи получают отдельные деньги. Это все не сердобольность, это для многих работа, если не бизнес. Да? Работа. Просто такая работа. Воспитывать украденных детей. Просто Именно. такая работа. Вот, опять же, мы его помогли. А тем временем в аннексированном Крыму детский лагерь отказался вернуть ребенка домой в Херсон. Об этом пишет британская гардия, вполне уважаемая медиа, вообще, конечно, очень долго проверяет информацию, прежде чем ее публиковать. Украинская страна заявляет о тысячах похищенных детей. Но, вообще-то, похоже, так оно и есть. К ужасу, к ужасу. Мать одного из удерживаемых подростков поговорила с журналистами Гарди. В октябре отправила 14-летнего сына в детский лагерь в Крыму. Я напомню, что в октябре Херсон а, уже был присоединен к России посредством референдума и в Конституцию внесен, потому что референдум был, по-моему, 27-го, что ли, да, в что-то в этом духе. А это было в октябре. А, я отправила его в Крым, в детский лагерь, чтобы он был подальше от обстрелов. А вернуться домой в Херсон он должен был через две недели. Но как раз через две недели город начали освобождать ВСУ. И маме сказали, что возвращение сына откладывается, откладывается, откладывается. А директор лагеря объяснил решение тем, что его мать этого ребенка говорила, что хочет, чтобы ее сын вернулся в Украину. Ответ! Нашла измену директор лагеря, а значит, мать не признает, что Херсон... Россия, а значит недостойно воспитывать сына. вот ну, а так, вы в России, вы не должны заниматься всякой странной ерундой, я не знаю, кто теперь будет с тобой разбираться, но ты не вернешься в Херсон, ты процентов можешь сказать спасибо маме за это, и так заявил директор лагеря 14-летнему подростку, и собственно сильно его удерживают сейчас в Крыму, Интересно. пока ее мать пытается добиться возвращения ребенка домой. А вот а. другая мама рассказала Гардиан, что в августе 12-летняя дочь из Балаклея Харьковской области поехала на юг России и до сих пор не вернулась. И эта женщина утверждает, что не менее 100 человек из тех, кто путешествовал с ее дочерью, все еще там насильно удерживается на юге России. Вот интересно, в картине мира директора лагеря Херсон это Россия или не Россия? Почему мальчик не может вернуться домой в свою страну? Я думаю, что дело даже не Россия, не России. Тут черт ногу сломит в голове у директора лагеря. Просто есть мать. Есть мать, где бы она ни жила. Есть мать, и ты знаешь эту мать. Ты с ней разговариваешь. Ты знаешь ребенка. А, Ольга, а ты помнишь, видел вот этот ролик от Russia Today про замерзающих в Европе россиян? Ну, разумеется. А вот же. это вот... Ждем каждый ролик. Да, да, это великолепное творение с поеданием хомячка или там не знаю крыс, наверное. Вот. А я бы хотел, чтобы мы сейчас посмотрели другое видео, которое снято в общем, не в Европе, не в Варшаве, не в Берлине, не в Брюсселе, в замерзающих и пустеющих, а в городке Слободском в Кировской области. Сумма пришла, я просто на глаза выпадают. То есть мы да что я вот на улицу, палатку поставлю и кострому разогреваться на ней Также на одинаково. В квартире Вячеслава Платунова температура 19 градусов. Но если судить по квитанции, то должно быть как в бане. Вот так и живем Переехали медленно в палаточку. Вот у на, нас спальничек, у нас вот матрасик. Тихонько кипятим чайничек. Богато шевленый. В Слободском за счета за отопление составили примерно 6-8 тысяч за двухкомнатные квартиры в Хрущевке. Это двушка в Хрущевке, она, по-моему, иногда по площади меньше, чем однушка в более современных жилых комплексах. А при этом вот в этих квартирах, вот как сейчас в ролике мужчина говорил, это порядка 17-19 градусов. ну Прям как ера, принято. Выяснилось, что такие большие тарифы из-за того, что в Словакском используются мазутные угольные котельные, а не газ, как в Кирове. Но Россия как бы пытается торговать, ну до сих пор пытается торговать газом со всем миром, но вот в небольшом городе, ну, буквально в центре России, рядом с Киевом, рядом с Вяткой. Газа нет. И счета. Такие, что вот мужчине и его семье дешевле жить во дворе, в палатке, чем оплачивать вот свою собственную квартиру. А вот жители Негани. Негани пишется через я, Негани очень нравится название. Это Ханты, Мансийский автономный округ, откуда у нас родом, например, Мерсобианин. Так вот жители Негани написали письмо на электронную почту, написали письмо, знаете, куда? В Paramount Pictures. И попросили их, ну, не попросили, предложили снять фильм ужасов в их доме. Ну, я думаю, что вполне мог получиться неплохой фильм ужасов. А, вот такое письмо. Мы уже долгое время живем в доме, в которого настолько ужасно, что напугает любого. Наш дом действительно годится декорации к фильму ужасов. Просим вас посмотреть это видео. Возможно, вас это заинтересует. Написали жители Негани. Давайте посмотрим видео, которое отправлено в Paramount Пикчер тоже.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 А знаешь, что власти сказали, что нужно делать с этими квартирами? Вот, В общем, не фильм можно снимать. Я знаю, да. это, гениально. это гениально. Возможно, это вот так повлияло именно по романке, сейчас я не знаю. Но власти предложили... Слушайте, а, может быть, давай, давайте дадим зрителям хотя бы, хотя бы 30 секунд, чтобы угадать, что предложили сделать э, жильцам этого дома власти э, Неганникам Гомасийского округа. Я пока вот говорю-говорю. А вы в чатике напишите, как вы думаете, что они предложили сделать? Слушайте, вы ни за что не поверите. А может, то угадали? Вот посмотрите, в чатике догадался кто-нибудь? Нет, я тебя загляну в чатик, в наш чатик. Ну, раз, два, три. Власти Нигани предложили жителям, Олег? Они предложили жителям сдать эти квартиры другим людям. Да-да-да, и пока буквально. другие люди их, наверное, снимут, а могут подыскать другое жилье да. себе, посадить, ну, вот туда-сюда. Это прекрасно, это прекрасно. Э, ну, не знаю. Крама Pictures точно может сделать на этом бизнес. А вот смогут ли какой-то бизнес из своей квартиры сделать жители <связь> э, вот этого дома, я не знаю. Но очень похожая история происходит в Рязане. Там 9 декабря тоже в старом доме произошел взрыв газа обрушился один подъезд, два человека попали в больницу. На следующий день жильцов соседнего подъезда запустили назад квартиры. И мэр Рязани, Елена Сорокина, сказала, что дом, в общем, можно восстановить. Вот этот дом, который можно восстановить. И ну, жители этого дома, они логично, они сказали мэру губернатору, ну, приезжайте, поживите после восстановления. Во время вот этих восстановительных работ квартиры и за повреждения теплотрассы остались без отопления. Ну то есть в общем тоже у нас Европа замерзает. Рязань то тоже Европа. И по словам жильцов на стенах, на стенах появились новые трещины, помимо тех, кто, которые после взрыва были. Но самое главное, что до и до взрыва дом тоже был покрыт трещинами. И одна из жительниц рассказала изданию «Рязань вид сбоку», что ей страшно возвращаться каждый день и оставаться в квартире с сыном. Настрагиваем от каждого звука. И ну, конечно, кому бить страшно-то, конечно. Пока в Украине люди дрожат от каждого звука, потому что на них падают российские ракеты, в России как бы, вот, мэр с губернатором справляются без привлечения Минобороны. Дом разваливается сам по себе, и люди там боятся. Но, тем не менее, опять же, даже в таких условиях, даже вот при таком наплевательском отношении со стороны чиновников, жители в России продолжают отстаивать свои права, продолжают выходить на улицы. В Самарской области, в микрорайоне Волгарь, люди вышли на пикеты из-за загрязнения воздуха. Там воняло сероводородом и предельная концентрация этого вещества она была превышена в 50 раз. Но вообще а... опасно. это опасно. Серый это опасно. Это, это опасно это и это очень вонючее. Невозможно как бы, этим дышать никак. А, по данным движения нам здесь жить. Син... вот Эта ситуация она продолжается с сентября и воздух совершенно не очистился. И с 23 по 25 число вот, декабря жители устроили серию пикетов. Это их третья акция за несколько месяцев. И с проблемой грязного воздуха люди сталкиваются. И в же самой Рязани, про котором мы только что говорили. И в, в сибирских городах, в Красноярске, помните, мы говорили про это, черный смог, который там стоит. И единственный способ, по большому счету, у них остался, это вот выходить на улицу с плакатом, как бы это ни было. Опасно в России. Люди говорят о том, что так жить нельзя. Хватит врать, Сделайте то, что вы должны сделать. А не войны. Но проблема, проблема, в общем, она во многом еще из-за того, что у ну, того же самого мэра-губернатора у них и полномочий, в общем, не так уж и много, потому что очень много полномочий забирает Москва. Как бы деньги нам, ответственность вам. И в России последние 10 лет шел процесс деконструкции федерального устройства, и последним бастионом вот этого федерального устройства оставалась Республика Татарстан. И э, до 31 декабря Республика Татарстан должна сделать одну вещь, которую делать очень не хочет. Э, в Татарстане был второй президент России, последний президент России, кроме э, Владимира Владимировича Путина. Ну, Кадыров держался довольно долго. Кадыров держался долго. Вообще по Лужеской республике там, до 2014 года проходили вот эти болезненные переименования, потому что ну, Владимир Владимирович считает, что президент может быть только один. А, вот. Но Татарстан держался до последнего, и э, очень интересное решение принял Госсовет республики. Они внесли все-таки в Конституцию вот эти поправки. А, и а, следующий глава Татарстана будет называться а, арабским словом «Раис», который переводится как «начальник», а, но до конца полномочий текущего президента Рустама Миниханова он по-прежнему будет называться президентом. И я очень надеюсь, что Миниханов президентом так и останется, потому что вот это параноидальное стремление остаться единственным начальником Закончится вместе с его носителем. Почему-то что у нас с Раисой Райс у нас еще была прекрасная женщина. Прекрасная женщина. Но Раиса Захаровна, она как-то вот, вот совсем как-то все-таки, мне кажется, ближе к политике. А, тем временем, идем к светским новостям. Светские новости. 1035 рублей. За 25 грамм. Не кокаина, нет. За 25 грамм телятины запеченной в соли. Это стоимость одной из закусок на празднике столетия российской авиации. Авиаперевозки к концу года сократились на четверть. Это мы знаем. Самолеты раздаются на две В Европу запретили летать. А украденный иностранный самолет ремонтировать нечем. А, ну, разве все это помешает? Отметить столетие гражданской авиации э, в Росавиации. Росавиация она потратит больше 10 миллионов рублей на закуски алкоголь для фуршетов. Полигон медиа обнаружил это в госзакупках. Посмотрите, э, фото меню. Э, пастрами с труфельным кремом. Кадапей с тигровой креветкой. Копченая осетрина. Сравяли на деликатесы из недружественной Италии. Все это запрещенное в России. Санкционочка. Роскошная поминка ну и по ведь Летать нельзя да. не только в Европу. Летать нельзя, например, в Гелгород и Воронеж. В Курск нельзя летать. В Липецк нельзя летать. Что и случилось? И вы знаете, да, Что случилось? А, а вот в Тверской филармонии там тоже пришлось сильно потратиться, но уже на встречу с прекрасным. Прекрасное – Это Никита Михалков. Оказывается, что два часа разговора с Никитой Михалковым, даже не два часа, а два академических часа, то есть полтора. Так вот, они стоит три с половиной миллиона рублей. Если точно, 3 миллиона четыреста пятьдесят тысяч рублей. И уверены совершенно, что это совсем недорого, потому что в филармонии. И вот так там оплатили выступление пропагандиста. Оно называлось русское искусство зеркало русского характера. А я правильно понимаю, что за 20 часов разговора Никита Михалков может купить квартиры всем жителям либо дома в Негане, либо вот дома в Рязани, на который мы сейчас смотрели. Это ведь не так много. Меньше суток поработать. Ну что ж, я думаю, что можно уложиться насчет Негани и в меньшую сумму. И... Я уверена, что Никита Михалков сейчас нас услышит э, или ему передадут. Он возрыдает, у него просмёртся совесть, он так и сделает. На следующем стриме мы расскажем, как Никита Сергеевич Михалков купил вообще э, знаю, дом. А как купить дом в Нигане, если там вот вроде как нет ничего. Построил дом, привез рук, поставил там унитазы, подключил отопление и... Жители Нигани зажили хорошо. Ну, мне кажется, для жителей Нигани не помешал бы государственный застройщик, которого собираются создавать почему-то в Луганске и Донецке, а не вот в таких вот местах, где дома огниют. Ну, чиновники не все празднуют, в общем, не все ходят на такие роскошные поминки, как поминки Росавиации, а некоторым придется вот под Новый год или, может быть, сразу после Нового года пройти специальные уроки о государственных символах. В Томске областная администрация выдала детям, участникам детского шоу «Талант» вот такие прекрасные грамоты. С флагом. Я долго вот искал, что это за флаг, и вот я затрудняюсь выбрать даже. это Моравия. Моравия. Нет, я специально смотрел. Это есть два флага, это флаг княжества Шаумбург-Липпе, который находится вот недалеко от тебя, в, в Центральной Германии, в Нижней Саксонии. Или это флаг федерации трех народов, поляков, литовцев и русинов, который был вот во время восстания в Польше в 1863-1864 годах. И вот чтобы чиновники такого больше не допускали, а для них проведут специальные занятия. Почему а а по чем, на... интересно, кто-то по... бюджет выделит на это по... по государственным символам, потому что вот чиновники, они хотя не знают, как выглядит российский флаг, но болеют всей душой за область и за Россию, сказал начальник департамента ну, Томского администрации Ирина Крапцевич. А ведь это очень и очень легко выучить. Российский флаг запоминается от слова «бесик». Бесик э, в моем детстве, раннем, это был такой компьютерный язык. Uh, язык программирования, Бесик. Ну, собственно, можно как маленький Бес. Тоже Бесик. Uh, и, пожалуйста, белый, синий, красный. В моем детстве говорили, что uh, российский флаг такой, потому что в России есть место красным, белым и всем остальным. Но с тех пор прошло очень много времени, и в России, по-моему, нет места сейчас ни красным, ни белым, ни всем остальным. Ну уж тем более всем остальным. Uh, подписывайтесь на нас, ставьте лайки, и мы сейчас перейдем вообще к детективным новостям из мира отравителей, спецслужб и так далее. И так далее. В отставку отправили начальника научно-технической службы ФСБ генерал-полковника Эдуарда Черновольцева, пишет инсайдер. Почему для нас это важно? Да это именно и он отравитель. Это он, а, начальник новичка, из всех новичков. Он курировал не едва, где разрабатывают яды, чьи сотрудники участвовали в отравлении Алексея Навального, Дмитрия Быкова, Владимира Карамурзы. По официальной версии, генерал отправили в отставку по достижение пенсионного возраста. Но источник инсайдера утверждает, что в Кремле были крайне недовольны участившимися утечками Утечки, там баз данных, кто куда чего летал, кто кого травил. Это и позволило журналистам опубликовать расследования, в том числе, приближенных Путина. Еще два года назад Эдуард Владимирович приятно заверял руководство страны, что перекроет все каналы утечек. Но в нашей дырявой системе это практически невыполнимо, заявил собеседник Инсайдер. А еще один источник издания сказал, что черновольцев долгое время жил в Киеве очень сожалел о начале войны операции на Украине и в компании своих друзей не раз говорил, что все зашло слишком далеко. чем Не сомневаюсь, на самом деле, что генерал, вполне возможно, скоро окажется из Лефортова. Ну, давай а, о Да, лучше сейчас поговорить о чем-то хорошем. И вот одна из а, тоже противоречивых, но вселяющих какую-то надежду новостей пришла из Иркутска, где... Женщина Марина Рузаева отсудила 500 тысяч рублей за пытки в полиции. Собственно, сам инцидент произошел в 2016 году. Рядом с домом женщины произошло убийство. Оперативники попросили ее проехать с ними в отдел полиции и посмотреть на фотографии подозреваемых. Мы Видимо, просто видела ли она кого-то из этих людей. А в отделе уже полицейские пристегнули... Марину наручниками клавки надели на голову пакеты, стали бить и сжечь электрошокером. А противники требовали от нее дать показания. После пыток женщина обратилась к врачам, у нее были многочисленные ушибы головы и тела, и электроожоги. Суд все-таки спустя пять лет суд приговорил одного из полицейских к четырем годам колонии, его подчиненных к трех с половиной годам. Но еще два года вот длилось разбирательство по компенсации, и э, женщина подала иск на 1 миллион рублей, потому что все-таки и лечение, и потеря трудоспособности, она, а это стоит денег все-таки. Но суд ну, скостил, что называется, сумму в половину, выплатил всего 500 тысяч рублей. Но все-таки, мне кажется, это новость про то, что если проявить решимость, если проявить упорство, то можно добиться ну, хоть какой-то компенсации российского государства. Да, всегда нужно проявлять упорство, всегда нужно брать упорство и защищать себя и своих близких. Это всегда, всегда приносит результат, всегда. Пусть это будет, может быть, позже, может быть, не так, как вы бы хотели, но это принесет результат. Это всегда лучше, чем в и у меня лапки, ничего давайте не будем делать. Ну, вот здесь Марине Розаевой помог фонд «Общественный вердикт». И в России продолжают действовать правозащитные организации, как бы не давило сильно их Минюст и все остальные как-то хрюкующие подсвинки Минюст. Mm -hmm. а, в Дагестане 15 лет а, шел суд между а, жителями нескольких деревень, которые пострадали от затопления водохранилища и опять же сам инцидент произошел в 2008 году в Унцукульском я боюсь вот читать такие названия чтобы не ошибиться. Дома и в Унцукульском районе затопило из-за строительства органесские гидроэлектростанции. При запуске ГЭС пострадали более 10 тысяч человек. Самый массовый коллективный иск в истории России 567 жителей вот этих населенных пунктов подали в суд в 2020 году. А они просили, то есть они долго вот добивались того, чтобы им выплатили какие-то компенсации, они просили признать незаконным бездействием минэкономразвития, развития правительства Дагестана и Республиканского министерства энергетики. А Мосгорсуд в марте удовлетворил этот иск, а жители не получили выплаты, записали видеообращение в главе Дагестана и уже власть республики э, попросили суд э, заново рассмотреть вот этот инцидент. И 25 декабря э, Кавказский узел сообщил, что касаться в Москве э, все-таки обязал чиновников подготовить документы для выплат жителям. 15 лет люди добивались того, чтобы им заплатили за то, что их дома смыло, просто смыло во имя больших государственных интересов. А вот еще один газ. Сотрудница Кольчугинской больницы Наталья Шамолина. Кольчугина – это Владимирская область, и там была прямая линия с губернатором. Ай-яй-яй-яй-яй, прямая линия с губернатором. Путин отменил прямую линию, а губернаторы вот вот теперь его нажаловались. Авдеев зовут губернатора Владимирской области. Я рассказала этому губернатору о низкой зарплате. Послушайте, какая. женщина работает уборщицей на ставку 3300 рублей в месяц. А, ну, понятно, что на деньги прожить невозможно, поэтому она еще подрабатывается санитаркой. После вычета налогов получает около 18 тысяч рублей на руки. Вообще. Но с октября Шамолиной и ее коллегам не доплачивают по 4000 рублей, потому что в бюджете нет денег. То началась прокуратура, то все, обещали деньги выплатить, <связывающие> прокуратура прям обещала проследить, но пока ничего нет. Интересно, выплатили ли к Новому году? Пока только обещают и обещает это прокуратура. Но госинспекция трудовая еще только собирается когда-нибудь оценить размер нет медработников и механизм их начисления в области. Бюджетники. Поэтому ну, я сомневаюсь, что санитарки и уборщицы а, Владимирских а, больниц встретят Новый год. Достойно, к сожалению, простите. Ну, а позатовы на войну деньги, конечно, ничего. Ну, не самая плохая новость тоже. Это новость из Екатеринбурга. Там а, началось рассмотрение дела местного преподавателя Артема Изгагина, на котором пожаловался депутат Госдумы Александр Хинштейн. В начале войны Артем Изгагин выложил у себя в Инстаграм свое фото вышиванки и подписью «Когда мы перестанем быть с котами. Хинштейн посчитал, что это фото оскорбляет россиян и попросил как-то с этим разобраться. В отношении Артема Изгагина составили протокол, и дальше прошла судебная экспертиза вот, собственно, этого высказывания. И лингвист Роскомнадзора, что удивительно, в результатах экспертизы написала, что в записях педагога нет признаков дискредитации российской армии и каких-то других как нарушений. Но суд пока что продолжается. Вот, там просят, насколько я знаю, адвокаты поговорить с полицейскими, которые составляли этот протокол. Вот. И чем там все закончится, мы узнаем только после Нового года. Следующий суд там будет 11 января. Ну и вот еще есть те, кто не боятся. В Новосибирске активисты вышли на одиночные пикеты в поддержку полиции Давайте посмотрим фотографии. Один из участников акции потребовал привлечь Пукова к ответственности за то, что называл войну войной. Но вообще-то война, она и есть война. Это война, никакая не спецоперация. А в Якутске молодые люди, знаете, что сделали? Побили силовиков, а еще и военкома побили. Они пытались в минувшую пятницу устроить в одном из клубов города облаву на призывников. Один из якутских политиков, Виталий Обеден его зовут, добавил, что власти не намерены продавать историю огласки из-за незаконности самой облавы. Тем не менее, на хозяина клуба э, уже началось давление, и он угрожает опубликовать запись с фиаско военкома. Э, судя по всему, военком был не местный, а приехал почему-то в Якутск из Хабаровск. А это, случайно, не тот военком, который половину мобилизованных да, да, да, призвал да, да, по ошибке? Да, да. А, новогодние чудеса. А, давайте посмотрим видео из Комсомольска на Амуре, еще один далекий восточный российский город. Женщина стоит желто-голубым флагом и плакатом «Путина в отставку». И жительница города, она выходит на такие пикеты каждую неделю, и это прокатывает у Путина в отставку. А в Перми тоже удивительное дело. Мужчина вышел на антивойный пикет с плакатом «Свобода слова. Не преступление. Нет войны". Он сумел простоять 15 минут. И что самое удивительное, к тому времени, когда приехали полицейские, он просто ушел. Звук, Ольга, я тебя не слышу. Да. Да, мы... да видимо, это, это какая-то техническая справедливость, потому что в прошлый раз не было слышно меня. Но это очень плохая справедливость. А вот справедливость по-донецке. А давайте посмотрим видео. Этот инцидент произошел недавно в Донецке. Там сожгли машину с буквой «З». У нас есть видео. Кажется, он... да. А, и а... все, вот оно видео. Этот инцидент произошел в Донецке, где а, вот, неизвестный молодой человек поджег такой не, не самый дешевый автомобиль, на котором написал «За Бучу». И это происходит как раз в городе, который... Очень давно считается Донецкой Народной Республикой, но на самом деле это часть Украины. А в Казани это очень печальная история, потому что в Казани прошли очень необычные похороны. А давайте посмотрим вот эту фотографию. Это похороны Похороны надежды 2023 года. А в посте об этой акции активисты вот, оппозиции Казани написали. Давайте угадаем, что нам опять скажет, расскажет Путин в своем новогоднем обращении. Очевидно, опять заведет свою шарманку про трудный год. Мы уже можем хранить 2023 год, если продолжим безразлично смотреть, как наша страна катится в ад. Ну, можно хранить надежды, можно оставить надежду всяк сюда входящую, но я думаю, что в 23-м году мы должны сохранить решимость и веру в то, что война это плохо, война должна быть остановлена, а те люди, которые ее развязали, должны понести за это ответственность. И даже если у нас нет надежды, у нас есть силы на то, чтобы говорить об этом дальше и приближать этот момент. Да, у нас снова технические неполадки. И э, давайте посмотрим еще одно новогоднее э, фото. Это фото снеговиков-пикетчиков. Даже снеговики выходят на пикеты, потому что война — это зло. Нет войны. И давайте мы загадаем. Вот Снеговик решил высказать свою солидарность Украине. А давайте мы тоже все загадаем, чтобы 22-й год стал самым худшим в том, что случилось, чтобы война закончилась, чтобы Украина вернулась к своим границам, чтобы Украина начала строить мирную жизнь. А Россия начала исправлять те ошибки, которые она совершила в 2022 году, в 2014 году, и все 30 лет, когда мы не смогли построить страну, которая не боятся наши соседи, страну, которая справед... относится справедливо к собственным гражданам, страну, в которой люди не живут в гниющих домах, и в которой люди не считают доносы доблестью и патриотизмом. С Новым годом! Подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки, рассказывайте о нас своим друзьям. Присоединяйтесь к тем, кто говорит, нет войны, война должна быть остановлена. Сил нам всем. Сил и веры в то, что мы делаем правильные, хорошие вещи. А Те, кто развязал войну, делают вещи омерзительные, и те, за которые они должны нести ответственность. Пусть 2023 год будет для нас испытанием, которое мы пройдем. С Новым годом! Счастливо!